И всем привет! С вами снова я, за Кит. Сегодня мы будем снимать, ну, такой механизм дверь с ключом. Нажали сюда, вуаля, дверь открылась. Например, зашли в дом, нажали, Оля, дверь закрыта. Это все работает так. Блин, смотрите. Под этим кубом, ну, вот под этим кубом мы ставим красный факел, за потом закрываем, да это. После этого вот здесь э, ставим э, повторитель задержкой 3, потом повторитель задержкой 1. Отсюда еще ведем одну красную пыль, ставим блок, э, и вот здесь красный факел. После этого ну, мы соединяем э, с дверью. Э, если что, можете... Ну, если у вас там большое расстояние, то вы можете поставить опять повторитель задержкой, мне кажется, 1, да. Э, тем самым, но ну, вот... Вы зашли в дом, да? Все. Вам надо открыть, вы открыли. Она уйдет сюда. Вам надо закрыть, вы закрыли. Все. Ну, если кто не понял, то я вам сейчас покажу. А... Сам вот так вот примерно. Вот здесь, вот здесь вот мы прокапываем. Сам вот такую фигнушку. Ну, красный факел, короче. Ставим здесь дверь. Здесь э, пов повторитель... Повторитель с задержкой 3. Э, повторитель с задержкой 1. Ведем пыль. Красную. Потом красный факел. И от красного факела мы ведем нашей двери. Тем самым, смотрите. Опа. Открыто. Вот так. Закрыто. Это очень ну хороший способ на сервере. Ну, к примеру. Э ну, на сервере, короче. <с acknowledged> какой, ну, какой идиот додумается вспахать ее? Я, ну, все-таки не представляю. Ну, всем спасибо за внимание. С вами был я, Скайзаки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Под... Ну, и всем удачи, всем пока.